Проверим наш звук. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 5 как слышно. Как звук? Один плохо, два, чуть получше. 3, 4, 5. Это вообще супер. И мы стартуем. 1, 2, 3, 4, 5 по качеству звука. Пятерка. Пятерка. Отлично. Окей, okay. для тех, кто меня не знает, меня зовут Алексей Сербин. Последние лет, наверное, уже 10 я занимаюсь инвестициями в той или иной степени. И поэтому сегодня как раз будет у нас тема практика инвестирования, где мы будем рассматривать разные инструменты инвестиций. Вот. Потому что для многих эта тема новая, может быть, там у многих не было практики, поэтому буду делиться своим опытом. Скажу так, что я не претендую на роль великого гуру, у меня нет степени там MBA, я не преподаю в, в МГУ и так далее, да, но есть практический опыт и есть какие-то такие штуки, с которыми я сталкивался, о которых не пишут в книгах и вы сможете их проверить только на практике. Вот. Но, конечно, лучше их не проверять. Ну и также цель нашего данного сегодняшнего вебинара, это если вы сотрудничаете с блокчейн-фондом, а здесь все, кто на вебинаре присутствует, все сотрудничают с блокчейн-фондом, то когда вы будете общаться с потенциальными инвесторами, именно конкретно с людьми, которые ну, действительно инвестируют да, там, в какие-то разные инструменты, то у вас будет, по крайней мере, какое-то понимание того, какие вообще есть предложения на рынке. Вот, соответственно, что вы будете понимать, чем блокчейн-фонд отличается вообще от того, что, куда вообще люди могут инвестировать деньги. Вот. Начнем мы с вот такой вот простой вещи. Вообще немножко поговорим об инвестициях, о том, каким образом люди зарабатывают деньги. И есть такой классический квадрант денежного потока, который изобрел, придумал Роберт Киосаки. Соответственно, здесь у нас есть четыре квадранта. Это слева сверху рабочий, снизу слева это предприниматель собственник бизнеса. Справа сверху это у нас владелец бизнеса. Владелец бизнеса да? И справа снизу это у нас инвестор. Ну, давайте быстро, вкратце пробегусь. Давайте, наверное, знаете, как поставьте минус те, кто видят первый раз вот данный квадрат. Поставьте, пожалуйста, минус в чат. Вот, те, кто не видел данный квадрат. Это, да, чтобы было понимание, насколько мне там по нему бегло или не бегло пробегаться. Угу. Оксана, первый раз. Окей, хорошо. Если хотя бы один человек не видел, тогда я буду более плохо. Значит, кто такой рабочий? Рабочий это человек, у которого есть там, работа, он работает на предприятие, на государство, он может быть уборщиком, директором, управляющим или там, менеджером любого звена, среднего или высшего, неважно. То есть смысл в том, что у него есть определенные какие-то должностные обязанности, у него есть зарплата и у него есть там, рабочий день, скажем так. Да? Его могут уволить. И ну, там, сколько ему зарабатывать, решает работодатель. Соответственно, здесь есть определенные плюсы. Плюсы в том, что, скорее всего, у вас есть набор обязанностей, и ну, там, за рамки своих обязанностей вы можете не выходить. То есть, допустим, если у вас рабочий день с 8 до 5, то вы в 5 часов просто встаете с рабочего места, уходите, и что там будет в предприятии, вас особо не волнует. Вот, вас волнует только зарплата, и что вы свое выполните. Ну, есть разные, конечно, схемы, там бывают проценты, бывают там, переработки и так далее. Но смысл в том, что э, вы зависите от работодателя да, по деньгам. И здесь нет зачастую времени, потому что вы обмениваете свое время на деньги. То есть поработали, деньги есть. Если вы завтра не поработали, э, то денег нет. Ну, и, скорее всего, вас там через какое-то время уволят, найдут нам замену. Также здесь есть определенный потолок, да, потому что вы, опять-таки, работаете на кого-то и сколько вы получаете, за вас решает кто. Соответственно, зачастую люди, которые наработались в найме, в наемном труде, они, у них такая зреет мысль, что нужно придумать что-то свое, и они открывают какой-то бизнес. Бизнес или там, ну, в общем, что-то частное, да, могут там свой какой-то кабинет открыть, там, то, там, и так далее. Вот это может быть там, частный стоматолог, это может быть юрист, который работает на себя, это может быть даже, в принципе, почему бы там, фрилансер тот же самый, да, который он вроде как работает на себя, он сам себе ищет заказы, он сам устанавливает цены какую-то рыночную за свою работу, ну и так далее. Вот, соответственно, здесь уже вроде как человек работает на себя, у него нет начальства. Он он может зарабатывать потенциально больше потому что он ну, там, все 100 процентов пойдет все карман да но здесь одновременно с этим появляется и больше ответственности ответственности и обязанности да то есть теперь вы отвечаете, скорее всего не только за какую-то часть работ в бизнес-процессе а вы отпечатаете скорее всего за весь бизнес-процесс со всех сторон соответственно больше денег но зачастую здесь бывает и больше занятости то есть на работе вы работали 8-10 часов, в бизнесе вы, скорее всего, будете работать больше. Соответственно, вроде как больше денег, это плюс, вроде как свобода. Вы можете выбирать, когда вам отдыхать, но с другой стороны, больше ответственности, больше затраченного времени, которое, ну, времени, которое вы тратите на этот заработок денег. Вот. Здесь обратите внимание, есть у нас. Слева 90% людей да, и 10% денег. И также вот есть такое слово «педали». То есть э, здесь деньги приходят до тех пор, пока вы крутите педали. То есть пока вы работаете, деньги есть. Вы прекратили э, работать, прекратили ходить педали, заболели, уехали в отпуск. Э, все что угодно может произойти. Да, вот, соответственно, доход ваш прекратился. Что у нас находится с правой стороны? Да? там, где Б и И. Б – это у нас бизнесмен, то есть владелец бизнеса, владелец какого-то сетевого бизнеса, там, где уже бизнес работает без, собственно, участия владельца. То есть там, скорее всего, налажена система, есть определенный там, контроль за всей этой системой, ну и так далее. Да? То есть зачастую предприниматель здесь уже принимает, может быть, какие-то стратегические решения, да, там, смотрит именно со стороны свой бизнес, но конкретно винтики да, какие-то операционную деятельность производит уже там, команда системы. Соответственно, что здесь может быть? То есть, когда человек владеет системным бизнесом, он может выйти из этого бизнеса, ну, как, то есть, не участвовать в нем операционно и не неважно, где он сегодня находится. Он может сегодня работать в бизнесе, а может отдыхать где-то на островах, да? Соответственно, от этого ничего не меняется, то есть, деньги к нему поступают. Соответственно, здесь получается, что и другой уровень доходов, и появляется свободное время. И дальше это инвестор, то есть люди, которые имеют достаточно большие капиталы для того, чтобы инвестировать в какие-то проекты, какие-то инструменты, и здесь уже деньги делают деньги. Вот, соответственно, то есть справа мы видим, что там 10% людей, то есть это ну, совсем немножко людей, и 90% денег. То есть И здесь у нас, видите, активы, то есть здесь деньги приносят не активность человека, а приносят активы, которыми обладают эти люди. Соответственно, слева у нас почти все борются за маленький плачет средств. А справа у нас чуть-чуть людей обладают ну, практически всеми деньгами на планете. И кроме того, еще что не добавляет справедливости в этом мире, что они еще владеют свободным временем. Вот, соответственно, мы будем сегодня говорить о секторе И, то есть, когда деньги делают деньги и куда люди зачастую инвестируют. Давайте будем двигаться дальше. Да, но ну еще перед тем, как мы перейдем к инструментам, позадаю вам вот такие вопросы, просто чтобы призадуматься. Да? Вопрос очень интересный, зачем люди инвестируют деньги? То есть, мы с вами знаем, вы знаете наверняка, что не все люди инвестируют деньги, далеко не все. То есть а инвестируют только какая-то часть. Да? Вот как вы думаете, почему вообще люди задумываются об инвестировании и почему они вообще инвестируют? Что их на это подвигает? Какие у них цели? Что они преследуют? Почему они вообще куда-то вкладывают? Почему бы эти деньги не взять и не, там, не съесть, например? Да? Не купить какие-то там приятные вещи, там, не поехать еще раз отдохнуть. Да? Что их заставляет? Пойти и эти деньги куда-то отнести. Как вы считаете? Можно написать в чат свои мысли по этому поводу. Мы с вами вместе подумаем. Сохранение капитала, если ты чиновник. Особенно, если ты чиновник. Да, окей. Почему бы и нет. Егор сразу взял крупные капиталы. Да, Сергей, сохранить, приумножить, заработать, не посещая работу каждый день. Да, то есть, скорее, у этих людей да, цель Создать пассивный доход, да, то есть сохранить, примножить и заработать, не посещая работу каждый день. Ну, да, то есть, либо пассивный доход создать какой-то, да, либо получить еще один источник дохода. То есть на работе мы работаем, получаем деньги, а здесь еще с какой-то стороны падает. Дополнительный доход, да. Да, я бы еще, наверное, добавил сюда, многие думают о, о бизнесе, да, вот, на него нужен капитал. То есть люди, бывают откладывают, и зачастую эти деньги, бывают не просто лежат да, там под подушкой, они что-то с ними делают, потому что не у всех есть сразу там стартовый капитал. Ну, это отдельная тема, на самом деле, там, на что стартового капитала, как можно искать, что можно не откладывать, но, ну, скажем так, Большое количество людей начинают деньги там скапливать, к примеру, да. И, соответственно, то есть, когда там лежат 10, 20 тысяч, там 100 тысяч, они могут не просто лежать, а люди задумываются, куда бы там проинвестировать, чтобы вместо 100 стало 110. Да, Егор, притормозить инфляцию, в идеале обогнать. Все верно, потому что, когда деньги просто лежат у нас под подушкой, то они теряют свою стоимость. Да, деньги должны делать деньги. Ну, да, то есть, это уже... Деньги должны делать деньги, это уже люди, которые куда-то, ну, ориентированы на какой-то, имеющие какую-то определенную финансовую там, смекалку, может быть, грамотность. Вот я выписал в следующем слайде несколько, мы, в принципе, их там все обговорили, но на самом деле мотивов может быть много. Но, да, хотят увеличить текущий доход, то есть они зарабатывают определенную сумму и хотят получить немножко больше, да, есть какие-то цели, то есть они откладывают на что-то и пытаются эти средства приумножить. Квартира, машина, создать какой-то капитал на старт бизнеса, ну, и, там, и так далее, и так далее. И плюс вот, пассивный доход. Но это, как я вижу, и как мы с вами сейчас обсудили, да, ну, скорее всего, это вот такие три основных направления. Вот, возможно, есть еще какие-то, можно об этом подумать. Вот, для чего мы отвечаем на этот вопрос? Для того, чтобы понимать вообще с какими мотивами, скорее всего, приходят к нам люди, до да, в фонд. То есть они же приходят к нам инвестировать деньги. Соответственно, они что-то хотят, у них какие-то есть цели. Есть еще следующий вопрос, сколько люди инвестируют. То есть зачастую люди представляют себе инвестора, это такой пузатый дядька с чемоданом денег, и который, ну, там, приносит, не знаю, какие-то колоссальные суммы. Но на самом деле мы знаем, что люди могут инвестировать абсолютно разные суммы. Там, от нескольких тысяч рублей или дома от тысячи рублей до действительно там, миллионов и миллиардов. Как один мой товарищ говорит, что для того, чтобы быть инвестором, не нужно иметь миллионы долларов. Можно иметь один доллар, но правильно им распоряжаться. То есть, скорее, там, инвестор, да, это ну, такой некий склад ума, определенное мышление. Окей, то есть тоже, если брать касательно клиентов в нашем фонде, у нас, видите, достаточно ло лояльный фонд, мы принимаем от 100 долларов до бесконечности. Соответственно, у нас могут быть абсолютно разные клиенты, и ну, мы любим всех, потому что сегодня человек проинвестировал 100 долларов, а завтра он может принести 1000 долларов, 10 тысяч долларов, может быть, миллион долларов. Вот такие примеры есть. Ну, даже вот у меня есть несколько человек, которые проинвестировали небольшие суммы, но потенциально могут, Проинвестировать достаточно много. Я уверен, что такие есть. Либо уже есть у вас, либо они будут. И далее мы рассмотрим вообще, в какие инструменты люди инвестируют. Как вы думаете, какой самый распространенный инструмент, куда люди в самом начале несут деньги? Когда у них появляется какая-то ну, сверх, сверх доход, или они что-то отложили, да? Они первым делом, зачастую, самый распространенный инструмент, несут деньги в банк. Я думаю, что ни для кого не секрет. У многих, скорее всего, и у вас, наверное, тоже есть какие-то сбережения в банке, либо вы знаете друзей, у которых есть. Давайте мы с вами разберем, что это за инструмент. Мы будем разбирать все инструменты, исходя из нескольких параметров. Мы будем смотреть их доходность. Будем рассматривать их э, риск, какой присутствует, э, срок возврата капитала, который вы инвестируете, гарантии, какие есть, да, потому что все хотят проинвестировать с максимальным доходом, там желательно 1000 процентов в месяц, и при этом, чтобы были гарантии. Вот, вот, э, требования обычно у непрофессиональных инвесторов именно вот такие. И будем рассматривать квалификацию инвестора, то есть насколько важно человеку, который Управляет своим капиталом и вникает вообще в суть процесса. Рассматриваем банк. Да, у нас банк в среднем дает от 4 там, до 10% годовых. То есть если это банк, Сбербанк, ПТБ, то там будет ставка немножко пониже. Да, за счет того, что ниже риск того, что он закроется. Если это какой-то частный, там, более мелкий банк, то ставка может быть выше. Соответственно, здесь немножко возрастает риск. Срок возврата капитала 12 лет, гарантия на миллион четыреста от государства. Вот. Квалификация инвестора не важна. Насчет срока возврата капитала мы сейчас перейдем на следующий слайд, и там немножко это обсудим. Квалификация инвестора не важна, потому что вы не знаете, что с вашими деньгами делает банк. Вы просто положили их на счет, у вас там есть определенные условия, и вы по этим условиям требуете определенные проценты. Вот. Здесь бывают разные абсолютно вклады. Бывают вклады на краткосрочные, с которых вы, например, не можете снимать деньги. Есть такие вклады, на которые вы не можете не снимать, не добавлять средства, а есть достаточно удобные вклады, где вы можете прямо деньгами управлять. Да, Михаил. вот сейчас добавим. То есть есть удобные вклады, куда вы можете положить деньги. Там может быть какой-то несгораемый остаток. Там в разных банках по-разному. И на ту сумму, которая у вас лежит, капает какой-то определенный процент. При этом вы можете снимать деньги, докладывать, снимать, докладывать по, ну, там, по необходимости. Вот, то есть ну, достаточно удобный инструмент. Так у вас деньги просто лежат, а так они лежат в банке. И вы там какую-то копейку получаете. Да? Квалификация инвестора, да, неважно, это мы обсудили. То есть вы просто положили и все. Теперь идем на следующий слайд и смотрим насчет срока возврата капитала и насчет риска. Вот по этой формуле мы будем ориентироваться и будем рассчитывать риск, исходя чисто из прагматичной такой схемы, из математической. Называется она формула 72. Что это обозначает? Это формула, по которой вы, проинвестировав сумму, получаете на нее процент. Если вы не снимаете проценты, которые вы получили от своей суммы, а кладете их в реинвест, то ваш капитал удвоится через срок, который будет рассчитан по этой формуле. Да, Значит, смотрите, то есть через сколько срок удвоится. У нас, например, есть банк. Да? Вот мы его смотрим. Среднюю доходность я здесь взял 6% годовых. Соответственно, у нас период это год, а процент это 6%. Нам нужно 72 цифру разделить на 6 и мы получим то количество периодов, за которое ваш капитал удвоится. Рассматриваем на примере. Вы проинвестировали в банк миллион рублей. Мы положили на 6. Вот 6% годовых. Соответственно, вам нужно 72 разделить на 6. Мы получаем 12 периодов. В нашем случае это 12 лет. То есть, если вы положили миллион, на него капает 6%, вы проценты не снимаете, а кладете в реинвест. Вам необходимо 12 лет для того, чтобы у вас 1 миллион превратился в 2 миллиона. Вот. Но я думаю, это понятно. Если непонятно, мы там дальше будем двигаться, рассчитывать. Вы, может быть, можете прям даже взять калькулятор и вместе со слайдами считать. Да? То есть, что это обозначает? Смотрите, вы вкладываете миллион рублей, ждете 12 лет, и у вас получается 2 миллиона. Что происходит, если на 13 год, например, отобрали лицензию банка, сменился режим в стране, там, не знаю, лопнула банковская система, произошла там, девальвация, ну все что угодно. Да? То есть какой-то ну, дефолт, какая-то ситуация произошла, и, скажем, эти деньги исчезли, ну, пропали по тем или иным причинам. Соответственно, в таком случае через 12 лет Получив 2 миллиона, вы получили миллион прибыли, а тот миллион, который вы инвестировали, он сгорел. Ну, по тем или иным причинам. То есть вы вышли в точку без убытка, грубо говоря. Вы вернули свои деньги. Ну, вот, исходя из этой формулы, мы будем сейчас просчитывать риск разных инвестиций. Давайте второй пример, еще раз, да. Пример другой. То есть есть еще один инструмент, когда люди занимают по процент кому-то, знакомому, товарищу, какому-то предпринимателю и так далее. Вот смотрите, исходя из этой суммы, да, вот мы берем среднюю ставку 2% в месяц, обычно такие займы идут, соответственно, вам необходимо 72 разделить на процентную ставку на 2, получается 36 месяцев. Вам нужно, чтобы ваши средства 36 месяцев работали в данном инструменте, для того, чтобы вы удвоили вашу сумму. То есть, соответственно, если какой-то попадется недобропорядочный заемщик, который возьмет ваши деньги и скроется, как вариант, то, соответственно, у вас на руках останутся ваши же 350 тысяч, которые вы ему заняли. Понятна данная схема? Если непонятно, поставьте, пожалуйста, минус, мы попробуем еще раз подскочить, пробежаться по вот этой формуле. Пока вы ставите плюсы или минусы, также можем из практики взять, да, что люди, которые берут в долг, там, занимают по 2% в месяц, им не обязательно убегать. Они могут взять средства и с добрыми действительно намерениями, просто у них там не пошел бизнес, они ну, не могут выплатить. Они рассчитывали на одно, а получилось совсем другое. Они вам заложили, например, машину, но... Эта машина, они эту машину ударили или она стоила меньше, чем вы на самом деле там договорились. Но и таких ситуаций может быть очень-очень-очень много. Они могут обещать отдать вам завтра, но завтра это не наступает никогда. Ну и так далее, да, то есть вы можете подписывать различные договора. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь, сколько Ситуации бывает разных. Окей. Если вы не ставите минус, я так понимаю, что эта формула всем понятна. Мы будем рассчитывать окупаемость тех или иных инструментов. Давайте двигаться дальше. Да? То есть у нас есть инвестиции, вклады в банк не только в рублях, а бывают еще валютные вклады. Процентные ставки могут быть, ну, они ниже, чем рублевые, да, но они могут колебаться вплоть до отрицательных. То есть, на сегодняшний момент я не могу вам подсказать, как это стоит дело в Европе, но. Вот переходный год, когда был 14-15, по-моему, 15, да, по 15 когда вот скаканул в России у нас доллар-евро, да, вот в Европе были вообще отрицательные ставки. То есть вы кладете миллион долларов или рублей да, там, в европейский банк, а через год вы снимаете оттуда 990 тысяч. То есть вы не в плюс вы идете, а идете в минус. Вот. Кстати, валютный вклад он также выгоден чем? Он вас немного защищает от каких-то локальных кризисов, рублевых, да, ну вот показательный пример, это восьмой год и четырнадцатый, да, с 14 на 15 переход. Соответственно, если бы вы хранили деньги в рублях, то вы представьте, вы хранили деньги там с девятого года, да, после выхода из кризиса, вы хранили до четырнадцатого года, прошло пять лет, вы вроде как что-то заработали, но Произошло что-то, возвращаемся да, к тому, к нашей формуле 72, и вдруг скаканул доллар в два раза. То есть ваши рубли обесценились ровно в половину. Соответственно, вы не то, что не получили прибыль, да, вы на самом деле потеряли деньги. Если бы вы хранили средства в долларах, то вы бы, скорее всего, их сохранили. Я надеюсь, что это понятно. Также у нас есть такой момент, как инфляция, да, мы ее здесь не учитываем, но нужно понимать, что есть определенный порог инфляции в России, в мире и так далее. То есть зачастую вот банковские депозиты, они помогают скорее сохранить капитал, ну где-то в ноль вот, держать его, да, максимум, но никак его не приумножить. Если человек не хранит в банке, ну, то есть просто лежат в виде депозита, вообще просто вход в минус. Соответственно, по валютным вкладам у нас риск опять-таки близок к нулю, потому что мы инвестируем в банки, ну, которые там много лет существуют. Кстати, в Европе и в Штатах банки существуют, там есть, которые по там, больше ста лет они работают, и все нормально. Вот. Риск близок к нулю, срок возврата капитала, вопрос, потому что в зависимости от той ставки, которая присутствует. То есть, там, если сегодня это 1-2%, то, соответственно, для того, чтобы. Выйти в точку безубытка вам потребуется от 36 до 72 лет, чтобы понимать, что вы вернули свои деньги в случае чего? В случае там глобального финансового кризиса. Гарантии, ну какие-то есть. Не знаю, что сказать, европейским банкам гарантируют или нет, но ну, возможно там какие-то тоже гарантии есть. Но они скорее всего гарантируют свою репутацию, да, если вы вкладываете в какие-то JP Morgan и так далее. Квалификация инвестора здесь не важна, вы положили деньги и вам хватает процент. Окей, я думаю, что здесь все это понятно и просто. Вроде как сложного ничего нет. Двигаемся дальше. Люди хотят получать большие проценты, их не устраивают банковские да, там, ставки. Они понимают, что они лишь максимум сохраняют средства и есть какие-то страхи и риски. Соответственно, они начинают искать какие-то другие вещи, куда можно вообще проинвестировать. И распространенный такой момент – это покупать какие-то акции разных компаний. Также это могут быть ПИФы. Что такое PIF? PIF – это паевый инвестиционный фонд. То есть в этих фондах или в этих паях есть определенный набор сразу каких-то ну, акций, да, к примеру. То есть если вы покупаете акции самостоятельно, то вы можете купить там, только акции «Газпрома», к примеру, или там, только акции Теста. Если вы инвестируете в паевый инвестиционный фонд, то вам предлагают готовый продукт с, со сформированным портфелем. То есть в этом портфеле может быть там, 20% Газпрома, 5% Роснефти, 10% там, еще чего-то ну и так далее. То есть у вас какой-то определенный портфель диверсифицированный, который скорее всего будет при определенных обстоятельствах все равно ну, давать потенциально прибыль. Что это могут быть за обстоятельства? То есть, допустим, ну, вообще для чего нужен ПИП? Почему бы вам не проинвестировать просто в акции? Так, у меня почему-то... Ага, все нормально. К примеру, у нас есть... Ну, не к вообще, то есть есть разные отрасли. Есть там газ, газовая, там, ну, ресурсы, да, там газ, нефть. Есть автомобильная, есть IT-отрасль, есть... Что у нас еще? Ну, в общем, разные отрасли. Соответственно, когда-то бывает подъем да, в той или иной отрасли. То есть, например, когда у нас нефть упала да, там, со, там со 100 долларов до там, 50 долларов, соответственно, в нефтяной отрасли пошел у нас спад. Да? То есть, если вы сидели только в акциях Роснефти, например, вы потеряли. Но в этот же момент, например, может быть какая-то другая отрасль, наоборот, пойти в рост. Соответственно, вы в одной отрасли теряете, в другой отрасли, наоборот, зарабатываете. И вот ПАИ создаются таким образом, чтобы на, ну, в любой ситуации какой-то из инструментов перекрыл убытки другого инструмента, и вы все равно выходили в плюс. Зачастую доходности здесь могут быть ну, достаточно низкими, то есть там, не знаю, от 8 там, до 15%, может быть там, максимум до 20%, но тем не менее это может быть ну максимально там, примерно гарантированно. Скажем так. Ну, скажем, на дистанции они показывают плюс. вот, а Акции, если вы инвестируете самостоятельно, то вы уже сами формируете свой портфель. Для того, чтобы сформировать портфель, ну, я думаю, по портфелю, опять-таки, я уже объяснил, что вы можете покупать одну акцию, это супер, но вы таким образом ну, несете определенный, может быть, больший риск. Вот. Если вы сформируете портфель, то вы уменьшаете риски, но, возможно, и уменьшаете доходность, а возможно и повышаете. Это уже покажет практика. Соответственно, когда вы управляете портфелем самостоятельно, вам необходима квалификация. Видите, у нас здесь на слайде квалификация инвестора важна. Можно тыкнуть и купить там пальцем в небо какие-то акции, но вероятность того, что вы заработаете, она снижается, а скорее всего, вы, соответственно, наоборот, будете терять. Соответственно, вам нужно изучить рынок. Что сегодня в тренде, Какие, какое будущее, да, там, что развивается, какая политическая обстановка там, между странами, или может быть, куда компания планирует выйти, или где перекрывает кислород, да, из какой страны ее выгоняют? Ну и так далее. Какие есть конкуренты, то есть есть ли конкуренты у у да, нас сейчас на слуху, но есть там разные компании, которые пытаются предложить продукт еще круче. А насколько эти компании, которые хотят их обогнать, действительно крутые. И будут это слой вверх или вниз. Вот эти все вещи нужно понимать, соотносить и ну, как-то вникать. То есть на этом требуется определенное время, да, этого, на это изучение. По практике здесь получается там, в среднем, если взять на дистанцию, 20-25% годовых. Это то, что люди зарабатывают. В отдельно взятые моменты люди могут зарабатывать больше. То есть... Вы, возможно, часто видели такие рекламные лозунги, что, к примеру, там, если бы вы купили акции «Газпрома» 31 день назад, вы бы заработали 20%. Вот. Но там никогда не говорится, что, что бы было, если бы вы купили эти акции 60 дней назад. То есть зачастую этот рост происходит либо после коррекции, ну, либо там, за какой-то короткий промежуток это выросло. Но как это предугадать, это очень сложно. Да, и плюс также какие-то, ну, трейдер может там, ну, трейдер или человек, который управляет капиталом, может заработать там за год, например, 100%. Но в следующий год он может уйти там в просадку, например, в минус 10%. Если мы берем дистанцию 5-10 лет, то в среднем выходит 20-25% годовых. Соответственно, если мы возвращаемся к нашей э, формуле, вот я уже здесь вижу ошибку, кстати, в своем слайде, надо будет поправить. То есть, если мы 72 делим на 20, там, 25, то это получится порядка трех лет срок возврата капитала. Это обозначает, что вам нужно управлять вашими средствами три года грамотно, для того, чтобы в случае допущения какой-то ошибки и там, потери капитала, вы остались при своих. Вот так. То есть, соответственно, здесь немножко сложнее, но потенциально могут быть больше процентов. Риск вопрос, потому что он здесь все-таки уже, риск перекладывается на ваши плечи. То есть, если в моменте с банком там риск на плечах банка, здесь риск уже на вас. Вы сами отвечаете за результат. И предъявлять претензии уже будет некому. Вот, соответственно, многие инвесторы начинают вникать в этот рынок, следить за разными котировками, читать новости, ну и так далее, и так далее, и так далее. Двигаемся дальше. Есть у нас прекрасный рынок, где потенциально можно зарабатывать больше. Где есть плечи, где просто невероятнейшая ликвидность, где есть разные рекламы, которые показывают, что ну просто реально можно миллионером стать за один месяц. А возможно даже за одну сделку. Вот, такой рынок называется форекс Одну секунду, у меня почему-то немножко глючит компьютер. Ага. Так, окей, да? Хорошо. Дальше у нас есть рынок форекс, который многие представляют себе, ну, вот так вот, как на картинке. То есть ты просто заходишь на рынок, ну, все же понятно, да, куда там двигается, ну, куда идет тенденция. То есть на Форексе можно торговать много чем. То есть там есть и ресурсы определенные, и ну, самое знаменитое, это мы торгуем валютными парами. Да? То есть вообще он там зарождался как межбанковский рынок, но на сегодня там к этому рынку есть доступ у каждого человека. Ну, в России это происходит через брокер. Соответственно, а, кстати, да, какие здесь есть подводные камни? Насчет брокеров напомните, если я вам не расскажу. Значит, мы здесь ну, торгуем валютными парами. То есть мы соотносим, например, доллар к, там, к евро. Соответственно, для того, чтобы нам понимать, куда торговать, нам нужно понимать, какие процессы происходят в экономике Америки. То есть, как это влияет, ну, насколько крепок или укрепляется, или, он ослаб, или ослабевает доллар на сегодняшний момент. И какие есть процессы, например, в еврозоне. Да, какие там страны, как себя ведут, какие там а, долги, как строительство, как они торгуют, а, ну и так далее, и так далее, и так далее. Нужно эти вещи соотносить и понимать, куда идет тренд. Если вы понимаете, куда идет тренд, то очень хочется, да, такое, есть искушение поторговать с плечом. То есть Форекс нам предоставляет право торговать не один к одному, а плечо до 100. То есть вы, например, торгуете 100 долларами, у вас на счету 100 долларов, но при этом вы на эти 100 долларов можете купить лот стоимостью в 10 тысяч долларов. соответственно, вы вот представьте, да, как увеличиваете ну, свой, сказать, свой актив, да? но который на самом деле не ваш. Соответственно, вы можете как быстро вырасти, да, то есть вы торгуете там, 10 тысячами долларов, и, допустим, вы угадали направление, или там, правильно спрогнозировали направление движения рынка. Соответственно, вы умножаете уже свой капитал не со 100 долларов, а с 10 тысяч. Ну, а также у вас увеличивается и скорость потери депозита. То есть вы также несете убытки с тем же самым 100-кратным ключом. Вы можете торговать не со 100-кратным, можете с 10-кратным, ну, и так далее. Ну, зачастую все люди хотят торговать по максималочке. Потому что так все ясно. Смысл в чем? Что когда люди говорят о Форексе, они представляют себе картинку вот так. А на самом деле рынок Форекс выглядит вот так, если им заниматься профессионально. Я думаю, что те, кто ну, там, вникал в рынок, может быть, читал какие-то более-менее статьи, вы сталкивались с вот такими вот графиками, где есть разные... Какие-то уровни поддержки, есть уровни сопротивления, есть там, объемы суточные, да, ну и так далее. Есть всякие там средние скользящие, уровни фибоначчи и много-много-много-много вот такого всего. Соответственно, что здесь происходит? То есть на рынке Forex на самом деле здесь, видите, здесь квалификация инвестора крайне важна. То есть попасть пальцем в небо, но ну, вероятность какая-то есть, но это скорее казино. Для того чтобы торговать здесь профессионально, вам нужно очень-очень много всего понимать. Есть там, несколько стратегий, что ли, да, на торговле. То есть есть там фундаментальный анализ, есть э, технический анализ. Ну, идеально их там совмещать. Соответственно, для того чтобы вообще здесь торговать, нужно хотя бы разобраться, что такое фундаментальный, что такое технический. Но ну, давайте вкратце. То есть фундаментальный анализ – это э, вы торгуете на каких-то фундаментальных факторах. Например, там, упала ракета нет, в Иране, к примеру. Да? Что это может обозначать? Я могу сейчас ошибаться, но, скорее всего, нефть будет куда-то двигаться. Нет, ну она будет точно куда-то двигаться, я просто могу ошибаться, куда она пойдет вверх или вниз, да? Ну то есть, почему? Потому что там, вы должны, кстати, это знать, что в Иране есть определенные запасы нефти, есть, но ну, они продают нефть на... Мировой рынок, они составляют там какой-то определенный процент от вообще всего мирового оборота нефти. Соответственно, если там упала ракета, то они больше этой нефти не торгуют. Соответственно, они вышли из этого рынка, да, нефти стало меньше. Если нефти стало меньше, то нефть пошла вверх, правильно? Потому что спрос остался, а предложение уменьшилось. Вот. Ну, то есть, вот эти все вещи вам нужно понимать. Если нефть растет, доллар падает, если не ошибаюсь. Я, честно сказать, просто уже торговал на, на вот этих рынках, на Форексе, да, порядка на, на 8 лет назад, поэтому мог определенные вещи уже там подзабыть. Вот, но смысл в том, что вам нужно анализировать. Есть очень много разных ну, всяких фундаментальных факторов. То есть есть а, ставка, ну, рефинансирования банка, да, которая влияет на там, под какой процент выдаются кредиты, ипотеки и так далее. Есть, какие-то большие кластеры в экономиках. То есть, допустим, в Штатах очень такой большой сегмент экономики – это жилье, да, там недвижимость. Соответственно, нужно понимать, как выдается ипотеки, как их берут, как идет строительство и так далее. Вот, то есть, перед кризисом 2008 года первый такой звоночек был – это то, что начали останавливать стройки. Соответственно, люди, которые понимают вот в этих фундаментальных факторах, у них сразу… Пошли мысли, да, так, начинают стройки становиться, значит, ну что-то назревает. Соответственно, люди, которые в этом понимают, они предвидели кризис еще там за там, полгода год, ну как минимум. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть вот эти фундаментальные факторы, они складывают, ну, скажем так, экономику, вам нужно понимать, что, допустим, если, например, у России прекратили добывать нефть и газ, да, это очень-очень большая часть нашей российской экономики. Соответственно, рубль будет просто падать. И вы на это можете заработать. Это фундаментальный анализ. И следующее, есть технический анализ. Технический анализ, это мы как раз приходим по тем вот разным словам, таким и понятиям, как уровни поддержки, уровни сопротивления и разные-разные вот такие вот факторы. Да. Что это такое? Это ну, скажем так, мы знаем, что есть определенная цикличность да, там, в истории, в экономике и так далее. И на рынке поиск было также подмечено, что есть определенная цикличность, и она связана с, ну, с определенной психологией людей. Вот, Соответственно, это все переложили на разные индикаторы. Эти индикаторы могут, они не могут вам дать 100% какую-то гарантию да, того, что вот если ты увидел этот индикатор, значит 100% пойдет там, курс вот сюда. Но это может нам дать определенную, с определенной долей вероятности прогноз, что пойдет скорее всего вот сюда. Ну там допустим на 75% что пойдет вверх, на 25% что пойдет вниз. И вот здесь складывается прибыль трейдера от того, насколько качественно он будет все анализировать, да, фундаментал, технически она, техническую сторону. И насколько больше он будет давать прогнозов верных, нежели неверных. Из этого будет складываться прибыль. То есть не существует таких трейдеров, которые делают 100% сделок в плюс. Ну, такого просто не существует в природе. Бывает, например, там 70% сделок в плюс, 30% сделок в минус, к примеру. Да? То есть сделок положительных больше. Ну и вопрос, там, какой на процент они на этом зарабатывают. Плюс есть еще психологические моменты, насколько ты умеешь терпеть убытки, фиксировать эти убытки, или ты будешь там, эти, всегда надеяться на то, что рынок восстановится, ну и так далее, и так далее. Здесь есть очень-очень-очень много таких нюансов, которые на самом деле как раз-таки это вот тот айсберг, который э, можно увидеть, когда ты уже задорнешь в этот рынок и начнешь все это познавать на практике. Вот, поэтому здесь. Процентов годовых вопрос. Вы можете наторговать очень много, а можете слиться очень быстро. Потому что здесь есть риск. Ну, здесь, потому что риск есть, умножен. Здесь есть плечо, он умножен на плечо. Соответственно, так как непонятно, как вы будете торговать, срок возврата капитала тоже вопрос. Вы можете вернуть его очень быстро, а можете не вернуть никогда. Вот. То есть, по статистике на рынке Форекс, 95 процентов, если не больше, просто теряют деньги и ничего здесь не зарабатывают. Какие-то небольшой процент людей действительно профессионалов, которые занимаются этим очень долго, у них есть понимание, есть что происходит на рынке, они здесь действительно зарабатывают. Какие люди есть? Квалификация инвестора здесь не просто важна, а здесь крайне важна, потому что у вас здесь есть еще плюс и плечо. Окей, друзья, на всякий случай хочу понять, не уснули ли вы и насколько понятно то, что я рассказываю. Насколько понятно, вот там, не знаю, Форекс, срок возврата капитала и так далее. Если пока все понятно, поставьте плюсики, мы будем двигаться дальше. Если у вас есть какие-то вопросы по Форексу, по, по акциям, по ПИФам, по банкам, тоже можете написать, мы их сейчас в процессе да, может быть ответим. Ну, и просто понять вообще, может быть, потому там уже уснули. Окей, друзья, ну, видимо, видимо, у нас сегодня такая монотонная... А, нет, один есть, который не спит, да, его. Окей. Остальные, видимо, уже уснули. Но у нас тема не веселая, она не эмоциональная. Мы говорим о деньгах, и такой, о, о математике, о прагматичных вещах. Вот, Кстати, если вы чересчур эмоциональный человек, то зачастую ваши деньги вы можете просто потерять, потому что вот здесь... Да, только одно, что нужно глубоко изучать, чтобы в этом разбираться. Ну да, действительно, то есть в каких-то инструментах нужна, скажем так, кроме банка и кроме вот того, о чем мы сейчас будем говорить, вот доверительного управления и банк, здесь квалификация инвестора, она в принципе не важна. Во всех других инструментах квалификация инвестора все равно важна, потому что если вы не будете там квалифицированы, то вы будете терять деньги. Возможно, это произойдет не завтра, возможно, это произойдет не через месяц, не через год скорее всего, то есть если вы не понимаете, куда вы инвестируете, вы эти деньги потеряете через год, через два, через пять, через десять. Но это произойдет. Вот. Просто вопрос в том, можно угадать направление движения да, там на какой-то период. Но если вы в этом не варитесь, не ориентируетесь, не плаваете в этом океане, то ну, как бы рано или поздно вас это настигнет. Соответственно, да, тоже, то есть а, Смотрите, еще такой момент, да, давайте еще договорю насчет того, что вот разбираться, то есть зачастую есть люди, которые там, ну, кичатся или там хвастаются своими доходами, что, друзья, я там за год там, проинвестировал сюда, за год заработал столько-то денег, вот, но здесь нужно задать вопрос, то есть он заработал, ну, или там правильно проинвестировал, ну, вот, супер, красавчик, то есть ну, человек что-то сделал, но вопрос в том, что будет с этими же деньгами там, через 10 лет или с этим человеком. То есть, чтобы понимать, этот человек получил эти проценты, но ну, действительно понимая процесс, или просто он что-то схватил, попал куда-то в волну, в струю, он эти деньги получил, но там, за следующий год-два-три он эти деньги потерял. Вот, Я думаю, что, скорее всего, вы когда хотите инвестировать, и люди, которые приходят к вам инвестировать, они хотят... Проинвестировать таким образом, чтобы эти деньги работали, работали долго, желательно всю жизнь, а еще желательно, чтобы этот капитал перешел к их детям, внукам, правда и так далее. Да? То есть ну, создать некое такое вот, ну, как, ну, капитал, да, который приносит деньги. Вот, соответственно, для этого нужно опять-таки все-таки вникать. Да, Михаил, спасибо за напоминание. Значит, Егор, да, запись будет, мы записываем. Контроль брокера. Смотрите, есть такое понятие, еще, может быть, вы слышали, как понятие кухня. То есть, когда вы торгуете на Форексе, или вы торгуете акциями, то что вы делаете? Вы ну, в определенной программы заходите, покупаете тот или иной инструмент. К примеру, вы покупаете там, пару евро к доллару. Да? Доллар к евро. Соответственно... Вы видите, что вы торгуете, вы там, у вас какая-то движуха идет, вы купили по одной цене, продали по другой, какие-то там есть стакан определенный. Стакан это значит, как бы там, где спрос и предложение, то есть там, где стоят заявки на покупку там, где стоят заявки на продажу. Это называется стакан. Стакан, потому что он такой формат прямоугольника и определенного размера. Соответственно, у вас все это происходит, но вы не можете, ну, по крайней мере, в России покупать напрямую, прямо на рынке Форекс. То есть вы покупаете через аккредитованных брокеров, к чему хотят подвести, кстати, и рынок криптовалют. Вот если вы слышали, да, что запретить покупать простым людям криптовалюту, а разрешить это делать только квалифицированным инвесторам. То есть речь идет не о том, чтобы запретить вообще всем. Речь идет о том, чтобы были какие-то компании, которые будут получать лицензию определенную, да, ну, там, проверку там, и так далее. И через эти компании простые люди смогут покупать. Ну, то есть на сегодня вы можете купить акции, там, не знаю, через Финан тот же, через, не знаю, что -то, через БКС, наверное, можно купить. Ну, и так далее. То есть есть разные определенные компании. Соответственно, что такое кухня? Кухня – это когда вы, вроде как, идет какой-то процесс, но на самом деле это просто идет внутри самого брокера. А на сам, на сам рынок на самом деле эти сделки не выводятся. вот И здесь есть вот такая тонкая грань, что на самом деле заработаете ли вы или заработает брокер. Потому что у брокера всегда есть соблазн заработать на вас. И есть очень много случаев, когда просто... Не срабатывали определенные команды в программах, когда там какие-то вещи происходили такие странные, да, и просто люди теряли средства. А при этом, когда вы начинаете предъявлять какие-то претензии, вы перед тем, как начать торговать, подписывайте такие бумаги, в которых написано, что все риски несет инвестор. Это в любой компании, у любого брокера риски всегда уложатся на вас. Соответственно, предъявлять нечего, требовать нечего. И вы вроде как даже не торгуете на рынке, а вы торгуете внутри. Корпуса. Вот, Соответственно, такие вещи тоже есть, поэтому нужно очень грамотно выбирать брокера, смотреть, где он торгует. Если вы торгуете на зарубежных рынках, то там тоже есть брокеры, которые действительно выводят сделки на рынок. А есть те, которые не выводят. Это тоже такой маленький есть нюанс. Окей, Доверительное управление. Что это такое? Доверительное управление – это когда вы не хотите вникать весь этот рынок, не хотите понимать фундаментальные какие-то факторы, не хотите вникать в технический анализ, не хотите, чтобы у вас сидели волосы там следить за всеми этими сводками новостей. В таком случае вы ищете грамотных людей, которые живут этим рынком и передаете им средства. Те, кто управляют вашими деньгами, они это делают не бесплатно, они это делают за комиссию. То есть их интерес какой? Они управляют своими средствами, и плюс они берут к своим еще какие-то ну, определенный капитал. Соответственно, ну, как бы они работу делают одно и ту же, да, то есть и своими деньгами управляют, и управляют вашими. Но при этом их доход увеличивается за счет того, что ну, просто у них больше убивает. Соответственно, для них это выгодно, потому что они берут процент от прибыли. Для вас это выгодно, ну или для инвестора это выгодно, потому что он отдал профессионалу, профессионал управляет, и вы получаете процент, не вникая в рынок. То есть вот здесь у нас квалификация инвестора не важна. Доходность тоже может быть 20-25 годовых, но с учетом того, что вы еще выплачиваете какую-то, ну, даете комиссию трейдеру или компании, то, соответственно, ваш доход может снижаться. Риск здесь умеренный. Почему? Потому что... С одной стороны, там будет профессионал, с другой стороны, все-таки есть риск, потому что ну, вы не контролируете, контролирует тот ну, человек какой-то, да, или, или компания. То есть риски как слив капитала там, при определенных обстоятельствах, ну, просто там, человек слил капитал, да, Так там, трейдер исчез, компания закрылась, что еще? Ну, какие-то вот такие вот риски, они все равно здесь присутствуют. Как эти риски уменьшить, да? Ну, во-первых доверительных управляющих, но ну, вообще управляющих капиталом на классических рынках никогда не меряют месяцами и там годом. То есть минимально нужно посмотреть на там, 5 лет истории торгов. А еще лучше посмотреть как этот управляющий торговал в кризисное время. Потому что когда кризиса нет, ну торговать может в принципе каждый. А когда есть кризис, вам нужно понять, что будет с вашими средствами, если вдруг что-то будет, да, начнется какой-то шторм, остановятся краны, больше не будут ничего строить, какой-то будет там коллапс в мировой системе там, финансовой и так далее. Вот как человек умеет ориентироваться вот в этих вот ситуациях. Вот. поэтому, то есть, когда вы смотрите классических управляющих, посмотрите, пожалуйста, как они там 14-15 год отработали, как они отработали с 7 по 9 год. Вот, тоже очень часто, я помню, там в 9 году это было прям вообще такая... На всех компаниях висело, что за 2009 год мы там сделали 150% годовых, но при этом, при этом никто не говорил, сколько процентов они сделали в 2008, потому что в 2008 там было минус 60% или минус там, 40%. Вот, вот эти вещи нужно все понимать. Соответственно, срок возврата капитала здесь ну, там, порядка вот, 3,5 лет, да, то есть вы доверили деньги и не здесь опять-таки отсутствует, потому что когда вы передаете деньги в доверительное управление, все равно все риски ложатся на инвестора, так или иначе. Я еще не встречал ни одного там, компанию или человека, который гарантировал бы своим имуществом или чем-то возврат в средств в случае чего. Вот, хотя я очень многим этот вопрос задавал, но никто с не согласился. Вот, соответственно, что здесь нужно понимать? Доверительное управление это там направление это не новое. то есть там, В Штатах есть фонды, которые занимаются давительным управлением уже реально десятки лет. То есть, там, ну, вот, я, например, работал с российскими трейдерами, ну, с частниками да, в компании. Я не доверял средствам никогда. Почему? Потому что там тоже есть определенные нюансы. Получается, что российские фонды, они зарабатывают фонды, но не клиент. То есть клиент зачастую там какие-то маленькие проценты получают, ну, такие там соизмеримо банком, может быть, чуть-чуть больше. Вот. А в Штатах, например, я работал с фондом, который уже торговал на рынке с 1980 года. То есть на сегодня ему ну, практически 50 лет. И это далеко не самый старый фонд, то есть есть фонды, которые торгуют долго. Когда вы видите такое, ну, прошлое, историю, да, вы можете понимать, что они торговали там 40 лет, ну, как бы, зачем им там куда-то прятаться, убегать и так далее. Да, это бизнес. Вы смотрите их доходность за какой-то период, смотрите, что там было, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус, на дистанции 5-10 лет, например, там выходило в среднем 20-25 лет. Окей, значит, ну, этим ребятам можно доверять, то есть они работают надо. Вот. Поэтому, то есть, здесь есть еще очень важный нюанс, опять-таки, в доверительном управлении, это как правильно выбрать компанию, как правильно выбрать управляющего. С кому вы будете доверять? Есть определенные ну, нужно тоже анализировать компании. Окей, двигаемся дальше, Гарантии отсутствует 20, ну, там 20, пускай будет, годовых. Риск умеренный. Квалификация инвестора здесь не важна, вы отдали и вашими средствами управлять. Да, следующий инструмент у нас есть бизнес, франшиза, доля бизнеса, стартап. Вот, но, да, смотрите, то есть мы предыдущие инструменты, то есть, допустим, банк, доверительное управление, если у вас сформирован портфель в пифи или вы ну, на долгосрок торгуете, не торгуете, а купили какие-то акции на долгосрок, то ваш доход пассивен. Вы проинвестировали средства, физически ничего не делаете и получаете какой-то результат там, по стечении года, там, полгода, двух, нет, трех. Ну, в общем, какие вы себе цели ставите. Если мы обращаемся к... Ну, если мы торгуем ну, как бы часто, да, то это мы уже себе находим вторую работу, потому что нам нужно вникать, торговать, ставить ордера, ну и так далее, и так далее. Если мы инвестируем деньги в бизнес, то в бизнесе мы будем работать. Мы можем также проинвестировать не в тот бизнес, в котором мы будем работать, но мы можем проинвестировать в бизнес какой-то, чей-то, то есть кто-то занимается, вы там либо выкупаете долю, либо ну, на каких-то условиях можете туда проинвестировать, да? Вот. в таком случае тоже возможно, ну, доход возможен, почему нет? То же самое вы, ну, давайте так, то есть, если вы какую-то долю там покупаете бизнеса, вы можете получать, опять-таки, доход без ну, какого-то физического участия. Вот. возможно, какое-то будет требоваться участие, возможно, не будет, это уже там разные нюансы есть. А также вы можете, ну, открыть свой бизнес, да, там, по франшизе или там как угодно. Соответственно, здесь у вас но, ну, скорее всего, нужны будут какие-то определенные действия. То есть вам нужно будет раскрутить этот бизнес, хотя бы, по крайней мере, до какого-то определенного момента. Вот. Но крайне редко это занимает меньше года активное действие, зачастую больше, то для того, чтобы поставить систему. А, также есть у нас такое понятие, как стартап, когда вы инвестируете в какой-то бизнес на этапе еще там ну, буквально бизнес-плана. Да. Соответственно, здесь вы можете получить потенциально большие доходы, но также ваши риски достаточно велики, потому что непонятно, что из этого стартапа получится. Ну, потому что в процессе становления бизнеса есть разные определенные риски. Окей, но ну, я думаю, что, может быть, здесь понятно, но будет двигаться дальше. Да, то есть, если ну, стартап это такой, можно назвать то, венчурным инвестированием, да, когда ну, здесь стратегия такая, что вам нужно инвестировать во много. Таких стартапов и, там, допустим, в 20 вы проинвестировали, из них 16 слилось, ваши деньги стали равны нулю, они там сгорели, 4 выжило, из них 3 вышли в ноль, вы просто там вернули деньги, а один стрельнул так, что вы заработали там на весь свой капитал, который вы инвестировали в 20 проектов, заработали 100, 200, 300 Вот это такая стратегия инвестиций в стартап. Окей, okay, да, если мы говорим о бизнесе, то риск здесь достаточно высок. То есть по статистике 95% бизнеса закрывается в первый год. Соответственно, только 5% выживает. Срок возврата капитала от 1 до 5 лет. Ну, в зависимости, то есть бизнес, на самом деле, эта штука классная. Она прибыльная. Ну, бизнес – то вообще самая прибыльная инвестиция. Да? Ну, самая такая инструмент, самый Выгодный инструмент, который приносит деньги, ну, больше всего денег. Но также здесь больше всего рисков. Соответственно, это нужно понимать, нужно учитывать. И если вы открываете, идете в бизнес, вам нужно к этому готовиться. Вот Слово возврата капитала от 1 до 5 лет, ну, там в зависимости, опять-таки, от доходности. гарантии здесь нет, ну, естественно, никаких, потому что ответственность либо на вас, если вы это организуете, либо на человеке, который, ну, на человеке или на команде, которая организует, в бизнесе, в которой вы участвуете. Вот. Ну, соответственно, вам тоже, опять-таки, никто не гарантирует. Бизнес есть бизнес. Квалификация инвестора здесь крайне важна, потому что нужно понимать, куда вы инвестируете. Для того, чтобы проинвестировать в бизнес, какую-то долю бизнеса, да, вам нужно задавнуть в компанию, посмотреть, какие там есть бизнес-процессы, как там, ну, в зависимости от того, чем они занимаются, да, как работают, там, отдельные стороны этого бизнеса, что у них там с, с продажами, что у них с продуктом, там, этот продукт нужен кому-то или нет, какой маркетинг, что у них там с юридической точки зрения, если там товар как-то доставляется, какая логистика, какие отношения внутри команды, а, какие есть конкуренты, ну и в общем там много-много-много таких параметров, которые нужно проанализировать и понять, стоит ли сюда инвестировать или нет. Вот, то есть это уже, ну, сюда зачастую инвестируют либо бизнесмены, которые занимаются бизнесом, да, либо те люди, которые уже прошли бизнес и уже вот находятся в стадии инвесторов, но они именно понимают, что такое бизнес, они сами это прошли на своей шкуре и могут туда занырнуть. Следующий слайд у нас будет очень интересный, потому что под видом бизнеса, под видом а, разных там трейдерских контор, под видом не знаю, всего чего угодно, могут прятаться пирамиды и хайпы. Вот. И если вы ну, не умеете анализировать, то очень легко на них попасться, потому что э, пирамиды, ну, пирамиды и хайп это одно и то же, да, просто ну, хайп – это такое новомодное название. То есть э, они с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем становятся все более-более, как сказать, подстраиваются да, под наш мир. То есть раньше они были простые, то есть там прям была картинка, ну, как бы рассказывали, что пригласи друзей, получи там деньги. Вот. Потом стало чуть-чуть сложнее, там какие-то завуалированные пирамиды. Потом начали придумывать то, что уже и лицензии могут сделать, да, и могут вам там нарисовать какие-то графики, и могут показать, как там, компания что-то работает, что-то покупает, какие-то заводы, ну, и все что угодно. То есть здесь может быть легенд огромное-огромное количество. Вот, то есть, ну реально, я думаю, что вы все с этим сталкивались. Здесь важно их уметь отличать. Как отличить пирамиду от там, потенциально реального бизнеса? Вообще, ну на самом деле все очень просто. Нужно просто понять, откуда приходят деньги. То есть, есть ли в этой компании товар, продукт какой-то. Если продукта нет, то это пирамида. Да? То есть, если деньги приходят чисто по реферальной схеме, то есть от того от тех денег, которые занес следующий человек, ну, это пирамида. Если мы смотрим такие косвенные, да, какие-то признаки, то что это может быть? Косвенные признаки пирамиды – это гарантированный процент, причем достаточно высокий. Ну, как мы сейчас просмотрели разные инструменты, гарантий на самом деле нет нигде, то есть ну, вы сами несете на себе все риски. Ну, кроме банка, да, но там тоже спорный момент, потому что только миллион четыреста то есть гарантированный процесс, который мамой клянутся, что они вам его выбрали и он при этом высокий следующий момент, ограничения по инвестициям, то есть зачастую в пирамидах вы можете проинвестировать от, там, не знаю, от 100 долларов от 10 долларов до тысяч долларов, к примеру, но при этом у них там крутой бизнес занимается вообще там глобально там, по всему миру чем-то либо торгуют, либо перевозят и так далее Сейчас, одну секунду. Да, окей, то есть ограничение по сумме инвестиций. Соответственно, здесь нам можно задать вопрос, а в чем проблема, да, если у вас там большой бизнес, почему вы принимаете только 5 долларов максимум, почему я не могу проинвестировать 50 тысяч или, или миллион долларов, да, ну, зачем ограничивать? Следующий момент, какой у нас есть. То, что когда вы инвестируете в пирамиду, то зачастую вы не можете вернуть тело вклада. То есть оно замораживается там, не знаю, на полгода, на год. Бывают даже такие пирамиды, где вы вообще тело не получаете, его получаете только проценты, но там математически это получается вроде как выгодно. Какие еще есть признаки? Может быть, вы даже мне там, подскажете. Но самое важное, то есть то, что там нет продукта. Вот, например, у нас есть нашумевшая пирамида, да, которая называлась Квестер. Значит, там все там, красиво рассказывают, и там этим занимаются, вот этим занимаются. И вот такая реферальная схема. Вот. Обычно, когда такие проекты предлагают, мне про них рассказывать, я сразу делаю так. Я говорю, давайте сделаем так. Реферальную схему мы убрали, вот, завтра больше никто сюда не пришел. То есть вот я пришел последний. Что я буду зарабатывать? Есть, на каком продукте, с какого продукта будет идти И вот отсюда мы начинаем плясать. Соответственно, в квесте мне на этот ответ на этот вопрос никто не ответил. То есть там они занимались, ну, как бы легенда была, да, что они там и бриллиантами занимаются, и на рынке, да. и криптовалютами занимаются, и на форексе торгуют, и покупают заводы с... Торгов, ну, там предприятия, какие-то банк да, приводят их в порядок и получают на этом прибыль. Соответственно, ну, мы там тоже покупали часть завода с торгов, поэтому, ну, это немножко как в теме. Задал вопрос, говорю: отлично, давайте, может быть, что это за предприятие, я прям ну, слетаю, мне интересно посмотреть. Там, ну, даже если оно за границей, без проблем, то, если ты хочешь проневестировать определенную сумму, да, там улетать за границу, потратить там 20, 30, 50, там, 100 тысяч рублей, чтобы убедиться, но ну, почему бы и нет. Соответственно, вот на вопрос, где это предприятие, мне не ответил никто. Позвони туда, позвони сюда, но никто ничего не знает. Соответственно, то есть, что вы понимаете? Вы понимаете, что здесь продукта нет, а деньги приходят только с Может, А, да, вот еще один момент, который в пирамидах есть, да, как понять, когда тело вклада, который инвестируете вы или кто-то там, кто после вас приходит, с этого тела вклада распределяется реферальная система. Ну, то есть, допустим, человек проинвестировал миллион рублей, с него полмиллиона распределилось на вознаграждение. То есть, нужно понимать, что, например, там, этот проект заявляет, что мы даем, там, не знаю, 5% в неделю. Соответственно, вы инвестируете миллион рублей и вам должны 5% платить с миллиона, то есть 50 тысяч, правильно? Но если вы понимаете, что часть денег распределилась по рефералке, соответственно, то есть вы проинвестировали миллион, 500 распределилось по рефералке, и у вас работает уже на самом деле только 500 тысяч. Соответственно, им нужно работать уже в разы быстрее, чтобы окупать эти деньги, правильно? А если вы завтра придете, потребуете свой миллион обратно, а осталось только 500 тысяч. И здесь понимание вопроса, да, то есть откуда будут браться эти деньги. Соответственно, если придут все инвесторы, ну денег просто нет. Но ну, я думаю, что если вы просто будете немножко глубже копать в эти проекты, да, которых сейчас очень много, то вы их ну, просто начнете шелкать на раз-два. Где есть продукты, а где продукта нет. Окей. Двигаемся дальше. Доходности здесь могут рисовать абсолютно любые. От там одного процента в день до, там, не знаю, до невероятных каких-то риск 100%, то есть вы в любом случае потеряете деньги, потому что просто эта пирамида прекратит свою деятельность. Срок возврата капитала никогда. Вот. А, ну и да, немаловажно, что квалификация инвестора здесь не важна, потому что зачастую на пирамиды попадают люди, ну, которые просто не копают глубоко, да? то есть вроде как красиво там губы накрашены, но Начинка оказывается совсем другой. Окей, okay, переходим дальше. У нас есть еще такой инструмент, как недвижимость. Вот. Это, наверное, один тоже из самых таких надежных инструментов, который на сегодня он не дает тех процентов, которые есть на слайде. Вот. Опять-таки, если мы говорим о каком-то пассивном доходе, то это может быть что? Это может там, быть покупка квартиры, например, и сдача ее в аренду. Да? В среднем получается 5-6% годовых. На этом вы получаете пассивно. Есть разные схемы. Там, покупка квартиры на фундаменте. Там, построили дом, вы продали. Там, через полгода, через год, через полтора. Раньше на этом можно было зарабатывать. Зарабатывать там, в среднем 20-25%. На некоторых объектах получалось до 40% годовых. На сегодня это... Но ну, не тот рынок совсем, потому что цены все время падают, все больше и больше строек останавливается, поэтому здесь риски возросли, доходы упали. Но если там, до кризиса собрать, то это было 20-25. Если вы принимаете более активное участие, то, соответственно, доходы могут здесь увеличиваться. Разные могут быть схемы. Вы можете пилить, там, покупать большое помещение, пилить его на маленькие, продавать. Вы можете покупать большое, пилить на маленькие, сдавать в аренду. Вы можете сдавать помесячно, можете сдавать посуточно. Можете устраивать там, постелы, коворкинги, какие-то разные штуки. Да? Вы можете участвовать в покупке объектов с торгов, вот, продавать их. Ну и так далее, и так далее. То есть схем на недвижимости, их очень-очень-очень много. В том числе даже есть определенная схемы, когда вы можете с очень маленькими капиталами заходить в этот инструмент. Но вам придется здесь все-таки, во-первых, иметь определенное мышление, иметь определенные навыки, знания, связи, да, там, знать, куда позвонить, как решить вопрос, вообще знать суть всех этих процессов да, для того, чтобы здесь зарабатывать. Вот. Поэтому, ну, то есть простые схемы этого вот так. Купить квартиру, сдать ее в аренду, и это будет пассивно. Остальные все-таки будут активны. Соответственно, ну, по недвижимости риск минимальный, потому что вы покупаете какой-то объект, он у вас в собственности, то есть он может, ну, риск идти, то есть только если он там прилетела ракета, там началась война, да, может быть, там все национализировали, все забрали, ну, или там, не знаю, может быть, какой-то еще риск присутствует, когда вы какие-то вещи не досмотрели при покупке, там не все справки взяли, не все документы, и ну, так далее. Но это уже скорее будет ваша вина просто от незнания. Поэтому риск минимальный, проценты могут быть там от 20 до может быть 100, если вы принимаете активное участие. Соответственно, срок возврата капитала здесь от 1 до 3, год, от 1 до 3 лет это если активно участвовать. Если доход пассивный, то это будет, ну давайте 72 разделим на те же 6 процентов. Это будет 12 лет, да? Окей. Гарантия, да, гарантия здесь гарантируется недвижимость. То есть это получается выгоднее, чем в банке, у вас больше гарантий, доходность, в принципе, та же самая, но при этом еще есть вариант того, что недвижимость будет расти. Но ну, сейчас она, она падает, сейчас не только. Так, квалификация инвестора тоже в зависимости от того, чем вы занимаетесь, скорее всего, она будет важна чтобы понимать хотя бы там, где купить квартиру, да, потому что есть много примеров, когда люди покупают квартиру, и она у них не сдается. Есть люди, которые покупают квартиру, сдают не тем квартирантам. А квартиранты там, сжигают обои, топят соседей, не платят два месяца, бросают ключи в почтовый ящик, уезжают. Ну и там, и много-много разных там нюансов. Соответственно, все-таки, ну, какую-то определенную квалификацию вам здесь придется наработать. Либо вы ее где-то возьмете, либо вы просто на своем опыте это где-то подчеркнете в процессе. Окей, переходим к криптовалюте. Криптовалюта у нас новое течение, новый тренд, зарождающийся рынок. Да? Здесь есть очень много, ну, такой большой набор криптовалют, в которые можно инвестировать. Про сами криптовалюты. Будет у нас следующий вебинар, следующий понедельник, на котором мы копнем вообще, что такое криптовалюты, какие они бывают, на чем они, чем они подкреплены, кто их контролирует, там, пузырь это не пузырь, ну и так далее, и так далее. Вот. Но на сегодня, так чтобы вкратце пробежаться, что нужно понимать, что это какая-то новая отрасль определенная, да, и есть уже огромное количество криптовалют, которые торгуются на биржах, на рынке, да, то есть на сегодня их там порядка полутора тысяч. Соответственно, за каждой этой криптовалютой стоит какой-то проект. Что это за проект? Нужно понимать, нужно там читать информацию. Ну, то есть здесь вот криптовалюта – это, в принципе, аналог либо форекса, либо акций. Да? То есть за каждой криптовалютой стоит что-то. Вы можете вникать, анализировать, делать свои ставки, прогнозы, и, возможно, ваши прогнозы будут ну, правильными, да? вы будете на этом зарабатывать. Возможно, вы диверсифици... диверсифицируете, ну, соберете свой портфель из каких-то разных криптовалют, да, чтобы когда одна криптовалюта улетела вниз, другая пошла вверх. Соответственно, вам придется вникнуть в этот рынок. А, кроме того, здесь есть, ну, скажем так, то есть если есть на акциях, там, на Форексе, да, какой-то определенный устоявшийся рынок, там есть большие капиталы. То есть для того, чтобы пошатнуть рынок, ну, требуется огромная-огромная сумма. Ну, то есть, давайте пример приведут На Форексе суточный оборот 5 триллионов долларов. Ну, в сутки, да, 5 триллионов долларов происходит торги. Соответственно, для того, чтобы продавить какой-то определенный инструмент на, не знаю, 10 процентов, вам нужно, ну, сколько-то миллиардов, да, там, десятки или сотни миллиардов, для того, чтобы как-то повлиять на курс. Вот. А криптовалютный рынок, ну, то есть, Этими сотнями десятками миллиардов обладает вот ну, так много компаний. Да? А в криптовалютном рынке, ну и плюс на классических рынках есть еще определенные законы, которые могут это ну, препятствовать этому. На криптовалютном рынке суточные торги всего лишь на сегодня там порядка 20 миллиардов долларов. То есть это примерно в, поскольку, в 30 или в 300 ну, В общем, намного-намного меньше. То есть капитализация, вообще вот, весь рынок криптовалют это пол триллиона долларов. Вообще, это ну, полностью вся капитализация. А на Форексе проходит только за одни сутки 5 триллионов. То есть суточный оборот рынка Форекс за один день больше, чем вообще весь рынок криптовалют. Соответственно, здесь гораздо меньшим капиталом можно.. Двигать в ту или иную сторону те или иные криптовалюты. Вот. Есть криптовалюты, на которых достаточно иметь там, миллион долларов, для того, чтобы реально там, просто захватить и манипулировать курсом полностью. Ну, возможно, вы слышали такие понятия, как пам, дам, когда э, группа инвесторов или какой-то инвестор крупный может просто манипулировать курсом очень жестко и на этом ну, э, привлекать Людей, которые в этом не понимают, и с них собирать деньги. Окей, то есть что такое криптовалюта, криптовалюта? Давайте просто пример приведу из своей жизни. Мне рассказали про биткоин в 2009 году. На тот момент, ну я там уже инвестировал, да, и мне ну, пришли идеи, что вот есть биткоин, есть вот такие деньги. Соответственно, я задал два вопроса, после которых я не проинвестировал ничего. Задал вопрос, окей, мы купили криптовалюту, ну, мы можем ее продать? На что мне ответили нет, потому что ну, не было в тот момент биржи, собственно, она никому не была нужна. Окей, мы ее продать не можем, у нас есть биткоины. Мы можем что-то купить за биткоины, за эту криптовалюту, да? Мне сказали опять нет, но ну, никто ничего не продает за биткоины. То есть максимум, что ты можешь купить, это, возможно, там, доспехи в какой-то игре. Доспехи, там, карму, можешь, там, жизни купить, ну и так далее. Ну, соответственно, то есть это было неинтересно, я отказался. Проходит время, если бы на тот момент я проинвестировал 100 тысяч рублей, да, ну, вроде как сумма такая для инвестиций небольшая, эти 100 тысяч рублей на сегодня превратились бы в 5 миллиардов рублей. Вот, это пример того, что такое криптовалюта и какие здесь могут быть доходности. 100 тысяч и 5 миллиардов. Возможно, эти доходности сегодня уже не настолько актуальны. Эти, таких процентов такого роста, возможно, уже не будут, ну, скорее всего. Да? Но все-таки вот этот рост, он еще сохранился. То есть за 2017 год были криптовалюты, ну, биткоин, например, вырос в 10 раз. То есть сделал 1000 процентов. Соотнесите это с 20-30 процентов на классическом рынке. И на криптовалюте биткоин сделал тысячу процентов. 20 и тысячи. Соотнесите Ripple криптовалюта, да, которая выросла в 300 раз. В 300 раз. То есть это сколько? Это 30 тысяч вот, процентов. И таких примеров очень много. Есть нем, который вырос там еще больше. Ну и так далее, и так далее. То есть здесь у нас много процентов годовых. Здесь очень высокий риск за счет того, что все очень быстро двигается. Да? И срок возврата капитала здесь на самом деле вопрос. То есть вы можете купить что-то классное, а можете купить что-то такое, что ну, завтра просто потеряет ценность. Соответственно, гарантий здесь нет никаких вообще, и плюс здесь нет никаких законов. Соответственно, ну, здесь риск высокий, вот, он увеличивается. Квалификация инвестора здесь крайне важна. Очень важно, то есть понимать вообще, куда вы инвестируете. Зачастую. Если мы берем рынок криптовалют, люди знают только криптовалюту Биткоин. А максимум кто-то слышал еще Этериум, возможно еще, еще что-то. Вот. Но никто не знает, что такое NEM, что такое Waves, что такое там, Биткоин кэш вообще. да. То есть, почему это вообще криптовалюта появилась, почему она тоже называется Биткоином. Да? Что такое Форк, откуда они берутся и так далее. И так далее. То есть, если вы этого не знаете, у вас есть следующий вариант. Это доверительное управление, как и на классическом рынке. Вот. Есть разные фонды, которые это предлагают. Есть разные люди, которые берут в управление. Если их всех проанализировать, то вы, скорее всего, так же, как и. Я пришел к этому выводу. Но ну, если вы тоже занимаетесь, продвигаете блокчейн-фонд, я надеюсь, что вы проанализировали и пришли сюда, как сказать, осознанно, да? То есть блокчейн-фонд, он там по всем параметрам проходит, под доверительное управление и под грамотных трейдеров. То есть торгуют, есть история торгов, есть плюсовые доходности в кризисные времена, ну там в месяц, да, когда прям рынок улетал. Есть публичные люди, есть прозрачность, отчетность, есть большие капиталы, которыми они управляют. Кстати, да, тоже важный пункт, когда люди управляют 10 тысячами долларами и 10 миллионами. Да, это абсолютно разные стратегии управления средствами. Ну и так далее. То есть блокчейн фонд это такое решение, которое снижает риск, оно его делает с, с уровня высокий снижает на уровень умеренный, да, потому что торгуют профессионалы и при этом предоставляет достаточно высокий доход. То есть шестнадцатый год это было 937 процентов, семнадцатый год это было порядка двух с половиной тысяч Соответственно, что будет в 2018 мы узнаем в процессе 2018-го. Но, мы, скорее всего, то есть доходы будут примерно что-то похожим. То есть, срок возврата капитала по нашей формуле 3-4 месяца. Гарантий здесь, опять-таки, тоже нет. То есть, мы можем проверить давительного управляющего только по истории торгов и сделать предположение, что они будут торговать ну, так же. Да? Вот. И квалификация инвестора здесь не важна. То есть, инвесторов здесь не нужно вникать в рынок, не нужно изучать разные криптовалюты, не нужно регистрироваться на биржах, не нужно защищаться от э, хакерских атак, э, не нужно переживать от того, что какие-то биржи закрылись, да, потому что там все распределено, диверсифицировано ну, и, так далее, и так далее. То есть просто есть деньги, просто их передал в управление и получаешь потенциальных тысячу процентов годовых. Окей, на этом мы, наверное, остановимся. Давайте у нас есть еще две минутки. На несколько вопросов, если у вас какие-то есть. Да, если какие-то есть вопросы, пишите, задавайте, я постараюсь на них ответить. У нас вебинар не продающий, поэтому после вот этого слайда мы не будем, я не буду призывать к тому, что у нас есть какой-то там курс, например, да, и вам нужно что-то купить. То есть цель данного вебинара – это поделиться практикой из инвестиций, поделиться ну, какими-то опытом, знаниями, чтобы вы тоже были подготовлены. И чтобы, когда вы будете общаться с потенциальными инвесторами, вы разговаривали с ними на одном языке, вы понимали, какие у них вообще есть выборы, куда они могут инвестировать, какие там доходности, какие там есть риски, какие нужно будет прикладывать там усилия, да, нужно ли будет разбираться ну, и так далее. Вот. я надеюсь что вы что-то подчеркнули из сегодняшнего вебинара теперь вы ну, как минимум подкованы да и можете у вас есть на самом деле много аргументов для того чтобы с этими людьми общаться угу. окей а есть вообще кто живой Куда вы Я инвестирую на сегодня в криптовалюту. На самом деле, наверное, еще такой вопрос часто звучит. Стоит ли инвестировать в криптовалюту и сколько туда инвестировать? Соответственно, ну, это лично мое мнение, я так рекомендую, что если у вас есть какой-то там капитал определенный ну, там портфель, там инвестиции у вас собраны да, там разные инструменты, то в криптовалюты там, лучше инвестировать там, порядка 10-20%. Потому что все-таки какие-то риски есть, да, и ну, это нужно понимать и принимать во внимание. Если же у вас капитал какой-то минимальный, или его вообще нет, то, ну, на мой взгляд, ну, почему бы не рискнуть? Да? То есть риски, на самом деле, в криптовалюте, они с каждым разом... С каждым днем, с каждым годом они ну, уменьшаются, да? но также и уменьшаются ну, доходности потенциальные. То есть, когда ты здесь внутри, ты понимаешь, что это ну, реально новый тренд, это все движется вперед. Соответственно, вы можете рискнуть и там, заработать какие-то большие проценты. К примеру, не знаю, завтра там, рынок криптовалют умер, его не стало. Что вы потеряли? То есть, ну, вы потеряли какие-то там... Ну, базовые какие-то деньги, там капитал, да. То есть, ну, на мой взгляд, если у вас там денег мало или их нет, то риск оправданный, он того стоит. Вот, если у вас, э, вы привыкли жить уже на пассивные доходы давным-давно, да, то, соответственно, вам нужно ну, там, управлять этим капиталом грамотно и 10-20% можно проинвестировать. Так, проявленные федеранты, проявленные федеранты, проявленные федеранты. А, значит, любой проектный трейдинг пирамид. Гарантированный процент, рефералка, что в остатке, ограничения по инвестициям. То есть, ну, вопрос, да, почему у вас есть ограничения по инвестициям? Почему только 5000, почему я не могу там миллион долларов проинвестировать? Я один проинвестирую миллион долларов, а всех остальных тысячу человек мы больше не будем принимать в наш Почему бы так не сделать, да? если вам нужны деньги, а не люди. А, ну и еще один момент, это когда распределяется тело инвестиций, которое вы инвестируете, да, оно распределяется на реферал, на проценты. Да, Оксан, по вашему вопросу, то есть куда я инвестирую в фонд или Profitbox, скажу так, то есть по криптовалюте у меня есть там и определенные ICOшки, в которые я инвестировал раньше, и у меня есть определенный свой портфель, который я делал еще до фонда. Вот, на самом деле, я очень долго искал тот ну, профессионал, который будет управлять моим капиталом. А те фонды и те люди, которых я встречал на своем пути, и на разных форумах, конференциях, и лично, и где-то еще, я им свои деньги не доверил. Ну, по разным причинам. Да? то есть там, Либо это были какие-то молодые люди, не шарящие... Там, ну, они, может быть, шарят в рынке, но они не шарят в бизнесе. Соответственно, на дистанции там, полгода, может быть, это будет хорошо, на дистанции год-два-три ну, я переживаю, я не знаю, что с ними делать. Ну, это мои и разные критерии. То есть, вот блокчейн-фонд реально то, он пошел там. По крайней мере, мои все критерии он закрыл. Так, да 8 минут. Все, окей, друзья. Если будут какие-то еще вопросы, тогда можете написать мне в личку или в чат. Вот, я вам обязательно на них отвечу. Всех был рад видеть. Надеюсь, вы подчеркнули для себя новое. И это принесет вам больше результат, больше профит, больше доход в вашем бизнесе. Все, друзья, всем пока, до встречи в следующий понедельник, на следующем вебинаре. Следующий вебинар у нас будет посвящен конкретно криптовалюте, что это, чем подкреплено, кто контролирует, пузырь, не пузырь, ну и так далее. Что такое майнинг, KCO, фирмы и вот эти вот все вещи будем разбирать. Поэтому тоже приходите, можете приглашать новичков сюда тоже, то есть для них это будет тоже полезно. Все, друзья, всем хорошего вечера, всем пока.